Всем привет, ну я думаю, раз вы увидели, что человек на изидропе, здесь и без названия понятно, какая-то рубрика. А рубрика это человеку выпало с армейского кейса «Пламя за 1500», а это значит то, что админы включили подкрутку. Символично, кстати, у них вышел какой-то конкурс, который я вам не буду показывать, потому что за рекламу мне не платят, и сразу вот выпал такой интересный дроп. Хоть мне и не платят за рекламу, но про свои промики, на которых я могу получить процент с ваших пополнений, я обязательно расскажу, потому что, в общем, я уже с этого получил тысяч рублей. Ну и вообще не закидывая по факту ни копейки на изи дроп, я могу снимать контент. В общем, если вы открываете вот промики, никаких ссылок, никаких промиков, прикрепе не будет. Там будет халява, но изика там не будет точно. И тут прям очень много промиков. На 40, на 35, вот кому нужно, можете разбирать. И, конечно, вам за это огромное спасибо, потому что мы снимаем рубрику «Админ забыли отключить подкрутку» следующим образом. Я каждый день захожу на изик, беру условно 100 рублей с рефералочки вот с этой, где вы используете мои промики, и открываю армейское. Когда я окупаюсь, я понимаю, что админы включили подкрутку. И с этим глупо спорить. Кстати, смотри, из тайны и мы по-любому окупимся. Потому что, блин, ну, камон, ребят, я напрямую говорю. Мне включили подкрутку, вот с армейского выпало 1500. По факту, вот, кровавый спорта я только что сказал, что... Ебать. Я немного не понимаю, почему тут дроп Подожди, аквамаринка за 12 тысяч Мне на балансе 21 И вот многие говорят, типа, блять, это не подкрутка Ну, ребят, я открываю кейсы с 2012 года Мой канал на ютюбе также с 2012 года И я прекрасно, как никто другой, понимаю Как работает подкрутка на подобных сайтах Поэтому не нужно мне писать чушь Что, блин, это обычные шансы А, еще самое интересное, когда пишут Ты обманываешь людей У них таких шансов нет Так, ебать, два ножа, охуенно Ну, это уже вывод будет, сто процентов. Я вам говорю, например Ребят, мне подкручивают, у вас таких шансов не будет, и я не советую этот сайт к открытию, чтобы вы закидывали и открывали. Да, я говорю про промики, но, блин, если вы тут открываете, почему бы не использовать мои промики, я с этого зарабатываю. Опять выпали перчи какие-то дорогие. Так, сейчас смотрим, просто смотрим. Я чуть сбился с темы. Ебатька, ебать! Это что за пиздец, сколько оно стоит? Да блять, 16 тысяч и 6 тысяч, заебись, у нас 12-ка. Все, вывод есть, ролик трехминутный, зак закругляемся. Тем не менее, как бы я не поносил изи дроп, блядь, ну, они мне да включают подкрутку, но у меня есть возможность записать реально эксклюзивный необычный контент. И за такую рекламу, где я напрямую говорю, блять, мне включили подкрутку. Не открывайте на этом говне. Мне бы никто не заплатил. Изидропа все-таки отдельное спасибо за ебать, неоновый, э, неоновый гонщик, он стоит дохуя. Я так понимаю, ну, не так уж и много, как хотелось бы, ладно. Но и за такую рекламу мне бы никто не заплатил. Из-за дропа действительно спасибо за возможность э, открыть кейсы в вот таком формате, что тебе дропается, это интересно, блять. Изику спасибо, да? То есть они мне не пишут напрямую, не тупо мне ставят шанса, я сам это уже проверяю, я это понимаю и говорю, опять же, вам, ну вы же меня поносите, что нахуя ты это делаешь? блять, это контент, который реально, ну, я могу записать благодаря Изику, там что-то пизданулось охуенно, я видел какой-то байонет либо М9. Так, нож, э, говнонож? И всё? Так, это же понос, подожди, 5 тысяч и типа, блять, какая-то хуйня, ладно Ну и вот такая вот история, я надеюсь, вы поддержите лайком, это еще не конец, у нас, блять, еще есть деньги Будем хуярить, пока есть бабки Тем временем, надропалось уже на распылить все на 42 тысячи рублей Я так понимаю, больше нихуя дропаться не будет, потому что у меня лимит где-то до 40 тысяч стоит, как я уже понял Ну если еще что-то выпадет, я хуе. Ну и вот, ребят, поэтому не реклама, я все говорю честно, как есть Изику можно все-таки еще и респектнуть Ебать, это дорогая может быть хуйня Главное, чтобы она была в хорошем качестве, ну это какая-то порнография. Изику можно респектнуть э, за то, что, блядь, они видят какой контент я снимаю. Что я говорю все честно, что, блядь, ну здесь подкручивают. Это нереальные шансы, но тем не менее, они мне дальше ставят шансы, они мне дают возможность записывать ролики. За это им можно кинуть респект определенно, потому что они не отключают шансы. И, и ребята, с Изика менеджеры, я понимаю, что скорее всего менеджеры это все делают. Вам большой привет, ну и спасибо все-таки. Вот. Ладно, мы эту тему всю закрыли. Тем временем у меня на балансе 40 тысяч рублей и больше не падает нихуя. Я делаю вывод, что смысла больше открывать, наверное, нет.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 Go Пятиминутный ролик, охуенно, охуенно. Выбили 40 тысяч за 5 минут, блядь. Надо, наверное, называть ролики по изидропу уже по-другому. Челлендж, блядь. За сколько минут ты сможешь выбить а, 40-50 тысяч и ставить, блядь, рекорды. Вот в этот раз, сегодня, мы за 5 минут выиграли 40 тысяч. По факту без депа, ну, ебать его в рот. Сколько он стоит? 6 тысяч. Заеби, значит, еще может сыпать, это охуенно. Ну и вот, сегодня, например, мы 40 тысяч выбили за 6 минут. И совершенно без депозита. То есть я забираю деньги с ревки, ну, если смотреть, сколько у меня было на балансе, то было у меня 100 рублей и ебать со 100 рублей эта хуйня вся выпала открыл называется человек армейский. кейс честно говоря если сейчас еще что-то пизданется я исключительно ахуею знаешь так благородно сказать но ну, у нас остается 1000 рублей и нам пизданулась с тайного 6000 возможно надо было выводить возможно хрен его знает а может быть еще что-то выпадет а, давай откроем 2 кейса мне повезет а может мне еще действительно повезет я очень сильно на это надеюсь но там дохуя на там там дохуя перчаток и уже у нас есть пиздатый вывод ну еще пока нет но мы это все обязательно выведем чтобы не было вопросов блять выведу на ролики, а то ебете мозги, Блять, выводи на ролики, выводи на ролики, окей, без проблем, вообще без проблем. Так, изи тайная, можно еще раз два дигла или четыре дигла, чтобы было пиздато, главное, ну, эмочка, роял паладин, хуйня хуйней. но жадничать уже тоже не нужно, все таки 40 тысяч уже у нас есть, блять. кто бы мне реально вот сказал, лет ш... Ебать! Ну, <п> Фроксай, тебе привет, блять. Отмечайте Фроксая под этим роликом. А я вот на подсосе, нахуй, мне такие скины не выпадают. Вот сука, а это он топ кейс открыл. Фроксай CSGO, блять. Отмечайте под этим роликом. Фроксай, скинь мне. Сука, скинь огненный змей. Зв... Он его, блядь, в ожидании получения. Ах ты, забирает скины, бля. Уу, блядь. Ладно, а что у нас доступно для продажи? М -м -м -м, распырить все еще раз. Посмотреть на сумму, охуеть и сказать: да ну нахуй. Ладно, ладно, ладно, блять, он топ кейс крутит. Сука, я бы тоже покрутил. Ну нахуй. Мне Страшно, вот честно, у меня яйца не настолько большие, как Фроксая. Азимов вот выпал из-за Тайного. Бля, у него шансы, походу, еще стоят. И не только шансы. блять ну ладно, что там? Азимов выпал, сколько он стоит. Всего-то 10 тысяч хуйня. А, это не Фроксая уже. Фроксая извини, это уже не ты. Ладно, тебе, конечно же, большой привет. Мы тут тоже не пальцем деланы, ёбаный, в рот. Топ пользователей за, за день, сука, Фроксая опередил. Блять, накидайте ему в комментах, перейдите под ролики Фруксай и пишите, блять, нахуй ты человека обгоняешь. Мы тут стараемся что-то выбивать. Короче, пишите Фроксаю, что, блять, нахуя ты вот градиент выбил. его забрал уже? А в ожидании получения еще, блять. Да, по-любому заберет, потому что я не вижу, что он больше открывает кейсы. Но нам тоже на 40 это выпало. Заебись, знаешь, один ролик по Изику 40 тысяч. Охуенно, я бы так каждый день записывал. Ребят, вот менеджеры Изидропа, Вот этот момент обязательно посмотрите. Но я могу записывать ролики по Изидропу каждый день и выкладывать их каждый день. Реально. То есть, прям запариться и каждый день выкладывать видео по вашему сайту. Ставьте мне шансы каждый день. И на моем канале каждый день будут ролики по Изидропу. Э, блять. Вот мне сейчас подписчики навтыкают пысюнов за это. Нет, ну а что, вот, блять любой человек, наверное, за 40 тысяч в день хуярил бы Изик. Мало того, кроме Изика тогда я вообще больше ничего не буду снимать, если мне каждый день будет по 40 тысяч сыпаться. Вот, ну, серьезно говорю. Через месяц, блять, будет только Изик на канале. При условии, что каждый день они мне будут выдавать 40 тысяч. Вот это будет реально охуенно. Не, ну, конечно, на такую хуйню никто не подпишется, но блять Я бы снимал, честно. и тем временем у нас 750 рублей нет, нет, мы немного будем что делать, если не получается охуенно бустануться? Конечно, открывать дигл коронный АВП похороны. 150 остается... Блять, ну нихуя-то мелкивые вый, А Нам выпала херон, сетка, и я сам превратился в ебануться. Деньги падают, блять. Кайф. Ну, давай, еще немного этих АВП. Коронный дигл похоронный, блять. Может быть, еще что-то. Ну, все, нас объебывать начали. Надо забирать свои скины. 190 рублей. Меня явно где-то наебали. Бля, давай наклейки пизданем. Прикинь, в вой упадет. Я вообще охуею. Не, ну, конечно, если упадет вой, я выведу. Тут, как бы, без вопросов, блядь. Типа, ну нихуя себе, наклейковой. Ну, у нас уже 1200 рублей. Бля, может ставим. Огненного нибудь ёбнет. М пожалуйста, дай мне вот как Фруксайо там упало, а Огненный Змей только созитайного. тайного. Ебать будет охуенно, 40 тысяч плюс Огненный Змей. Давай, блядь. Егор, вот сейчас ставь картинку рядом Огненного Змея, вот сейчас прям ебани. По-моему, похоже. Ну все, мы на подсос начинаем садиться. Бля, ну я хочу еще. Я не буду продавать скины. Блять, какая красота-то за 580 рублей. Можешь забрать ее? Ладно, хуй с ним. 13 э, рублей остается игровых. Пиздец, вот что что неудобно в этих коинах. Реально неудобно. Надо было дигл забирать. Я что-то продрочил с этой хуйней. Нужно было забирать дигл. Но ну, уже разыгрался, блять. Разыгрался. Ладно, хоть скины не начал продавать, которые мне выпали, заебись. Я так понимаю, что больше ровным счетом не выпадет ничего. Поэтому смысла дальше крутить я никакого не вижу. Можно сейчас сказать спасибо изидро. А, давай каждый день будете мне ставить такие шансы. Я каждый день реально буду публиковать ролики по Изику. Блять, только, только с удовольствием. Только в путь, только с удовольствием. Ебать, там кому-то. А, ну конечно, нахуй. Фроксай, блять. Пишите ему в комменты, что сука, я не мог выбить, он выбил. Фроксайд, во, блять. Вот свинка открывает. У, сука. Ну ладно, ничего, мы еще на этот счет с Фроксаем обсудим. Я скажу ему, что он нахуй меня обогнал, топ-пользователя. Пишите ему, чтобы он не скинул топ Ладно, хуй с ним, короче. Мы выводим. Не с Фроксаем, а... Собственно говоря, с Изи дропом. Ты сейчас подумаешь, что ты я, я хуй сош. Нет, тип реально хороший. Тебе привет большой. Ну просто так попало, что, блять, ты меня в топе пользователей обогнал. Ну короче, мы вывели на, на, на 42 тысячи. Ждем продавца. И самое дорогое, чем мы сегодня дропнулось, это перчи за 16 тысяч. А потом ножик. Ручная роспи за 9600. На следующем месте у нас вот эти вот еще перчи за 6 700 Ну и дальше уже всякий мусор идет. Мы это сейчас все будем принимать. Мусор, блять. Когда назвал два ножа мусором. Пидорас зажрался, смотри, блядь, гондон. Блять, не похоже на обмен от этого, от дропа на его какое-то. Ну, кстати, тем временем э, сувенирный Мак-10 закалка уже пришел. Пятихат он стоит, ну, в принципе, как и на изике. Даст 2, два, первый год. А он что там в цене-то вообще взлетает, и он, ебать, одиннадцать тысяч. Он придурки хуйней занимает. И самое что интересное, он, сука, с основного начал открывать, блядь, и тоже ножи выбил. Пиздец, ну пишите в комменты, что, ебаный в рот. Что за хуйня, зачем ты, чела? Он меня, блядь, второй раз обогнал. Чекай, весь топ забирает. Тут еще, блядь, автотронику выбил. Тоже с кейса, да пиздец. ебать да, да ну вас нахуй меня тут все в этом топе обогнали что то кстати, уже принялось, сейчас чекнем. Так, а эти перчатки стоили 16 тысяч. Ебать, в Стиме они стоят 22 тысячи рублей. И тут еще цена непонятная, типа она как-то вверх-вниз, блядь. Ну, короче, в Стиме последняя продажа была за а, ну, за 16 тысяч, но на данный момент прайс 22к. Типа, ну, охуенно. Эти ножи, городская маскировка, стоят 6200. Сколько они стоили на языке, не помню, сейчас Егор обязательно ставит рядом фоточку всей этой хуйни. Другие скины пока не пришли, ждем. Бля, ну, ориентировочно тут общий прайс на 50 тысяч, потому что этот нож стоил в районе 9, В Стиме 13 тысяч, Но последняя продажа, кстати, за 13 тысяч была Ну, блять, это кайф Ручная роспись немного поношена Итого, у нас нам не пришло еще два скина Но все, что пришло, нам уже оценивается Давай считать 500 Сейчас где-то на экране будет калькулятор Именно по Steam прайсам на данный момент 22 800 29 42 тысячи рублей, если я сейчас не ошибаюсь С этим ножом уже 42к И еще у нас идут скины, ждем Это все со 100 рублей, вот пожалуйста Короче, блять, Фруксай новый кейс открыл И тут не ему первому уже дропаются новые ножи. Давай сейчас, знаешь, сделаем следующим образом. Я продам вот этот ножик, типа тут два скина не водится, я вот этот нож продам, перчатки заберу и открою новый кейс, потому что, ну, чуть прям как-то дропается очень люто. Посмотрим, попробуем, может реально что-то упадет, но надо подождать, пока пройдет а, здесь таймер. Опять же, перчатки уже ушли, вот только что прям на ролике показывал, там появилось перней трейд. Они стоят 7500, ну, опять же, дороже, чем это было в стиме. Ну и сейчас общая стоимость уже будет на экране, я думаю, перевалит за 50 тысяч рублей. Конечно, еще раз можно все пересчитать, потому что с математикой у меня проблемы. Ну да, плюс-минус 50 тысяч, там 49 с копейками вышло. Я опять же могу ошибаться, поэтому, ну, округлим. 50 тысяч рублей, в общем, со 100. А если сейчас не придет ножик, я нажму F5, если его тут не будет, то мы откроем кейс. Если же он придет, ну, то нахуй, собственно говоря. Вот честно вам сказать, я вообще не хочу, чтобы он приходил, хочется все-таки еще подолбить кейсиков. Ну, ладно, чтобы будет, то будет. Ну и по итогу ножик не пришел. Мы это дело продаем. И все-таки у меня прям дикое такое, дичайшее желание открыть этот новый кейс. Он стоит 190 рублей. Хрен с ним, там, всем падают ножи. Понимаешь, что человек ножи не дропнутся, ибо, ну, кто я, блядь, такой нахуй, чтобы мне падали ножи. Но, тем не менее, блядь, МП7. Второй раз. Мы уже открывали 10 кейсов. МП7 выпал. И, блядь, второй раз, сука, МП7. Ну, хотя бы не такой большой минус и заявись. Спойлеров не было, поэтому пошел я, собственно, нахуй еще раз. Может, МП7 еще выпадет? Нет, вообще нихуя. Короче, новый кейс дичь. Я не рекомендую на изи его открывать, Ну его нахуй. Давай еще 10 изи тайных. Если хоть одно изи тайны нормально выпадет, то, блять, можно крутить. Если нет, то я въебал нож. Наверное, все-таки логично было вывести. Наверное, блять. Сам спросил, сам ответил. Ну, огненный инвентарь. Заебись. Как грамотно проебать деньги на изи дропе. Ну, давай еще тайные покрутим. Просто если шансы стоят, они, ну, должны, как бы, окупать нас в теории. Если нету, то вот такая хуйня. Хотя, подожди-ка, тут МК и калаш. Это денег. По крайней мере, кейсы окупились, и это заебись. Ну, для этого, собственно говоря, кейсы открываются. В противном случае, ну его нахуй. Будем надеяться, что еще нам хоть одно тайное, собственно говоря, о чем я и говорил. Кто я, блять, такой, чтобы мне в связи тайного выпадала тайное? Ну, хрен с ним, будем до конца пробовать, ибо нож уже продал, обратной дороги нет. Калаш, кстати, красивый был бы и вот кровь в воде неплохо было бы получить, ну вот на тебе, Стас, песчаную штриху. Ладно, я так понимаю, что это крайний кейс на сегодня, и на этом можно заканчивать. 50 тысяч рублей вывели, и заебись. Медуза. Нахуй медузу? ну Нахуй локдаун, блядь А было близко, я реально думал на секундочку, что она уже остановится Бля, прикинь, сейчас что-то пиздатая выпадет с последних кейсов Дигл, здравствуйте Можно, конечно, Медузу Градиент, блядь, от градиента бы не отказался Начиная в бурю, заебись было бы, не? Ахерон, ну ахерон тоже неплохо, может много стоить в хорошем качестве 50, 50 рублей, 500 хотел сказать Опа! Ебать, джекпот. Фастиком откроем 4 кейса, 2000 получим. Бля, слушай, опять начало падать. Мне это определенно нравится. Второй раз на те же грабли никто не наступает, но я, блядь, пойду опять на изи тайны, а почему нет? Главное, чтобы не джекпот из говна. Эмка. Бля, слушай, опять шанс, чтобы въебали. Если сейчас я еще на 40 тысяч вытащу, будет заебись. У меня 70 еще выпало. Ёба, народ. Ну, хрен с ним, давай еще 10 изи тайных. Но я просто не верю в такие совпадения, а на 7 тысяч выпало еще. Прикинь, сейчас джекпот из говна. Как, бля, все. Да выёбывался. Итого на балансе 5000. Давай откроем 5 изи-ножей и 5 изи-перчаток. Может быть, нам повезет. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Я что-то, больше, чем 5 открыл. Но сейчас шир, потому что очень много ножей пролетает. Да, читаемо. 5 изи-перчаток? Повезет, нет? Блять, повезло. Заебись. Перчатки, перчатки. Хоть что-то выведем. Даже самый бомжатский, ну хуй с ним. Это, это перча. Слушай, это 4 или 5 тысяч, сколько они стоят. Ну, они не такие дорогие, думаю. 7 тысяч, блять. Ну, заебись. Обменяли, короче, наши ножи на наши перчатки. Все это дело мы, конечно, продаем, а перчатки оставим пока на вывод. Так, весь ширп ушел. Слушай, неплохо, мы нож за 5 тысяч поменяли на перчатки за 7. Мне это нравится. Определенно. Давай попробуем. А, дигл коронный а АВП похоронный. Блин, если еще перчи одни будут, будут сочно. Ну, в общем, нам выпало за сегодня. Надо смотреть по ценам Steam, потому что мы чекаем исключительно по стим прайсам. Но это больше 50 тысяч, если опять же смотреть по Steam ценам. Так, я думаю, последние кейсики у нас остаются. Но сейчас я уже сомневаюсь, что что-то дропнется. Да, все, у нас не окупает. Смысла в этом дальше нет. Запрашиваем в Steam инвентарь и ждем перчаточки за 7349 по ценам изи -дропа. Но я думаю, в Steam они будут стоить тысяч 9, 8, Ну, типа ждем, посмотрим. Кстати, перчатки пришли буквально за, ну, минуту наверное. Итого, до этого у нас был полтинник, а сейчас у нас 58 624 рубля и 23 копейки. Ну, точная цена будет на экране. Егор задрочится и посчитает. Ну, я думаю, это типа 58, 57, 59 тысяч. Всем спасибо за просмотр, это все со 100 рублей, надеюсь, данные ролики вам нравятся. Поддержите лайком, потому что тут все честно, без наеба, я говорю, что мне крутят, и изик Но менеджерам спасибо, я еще раз скажу, если будете мне каждый день ставить шансы, то каждый день на моем канале стабильно будут выходить ролики по изику, я обещаю. Подписчики Ждите ядро по каждый день. Всем пока.